Мультик, чего? Мунчик, ты меня пугаешь? Вон! Ты пахнешь королем мелью и медом. А... Ты только посмотри на него. Уже час ночи, а этот дря... дряной мальчишка до сих пор не спит. Еще и незаслуженную конфету устащил. Что, ребенок? Малыш, не убегай далеко. Хе-хе-хе-хе-хе. <смех> Идем, как я торвать и ноги, чтобы не избежал, а потом спороть его живот и достать съеденную конфету из его кишков. Фу, это отвратительно и слишком жестоко. Давай. Хер, ребята, можно придумать другой способ доказания. Могу поставили или не будем включать. Признавайте, куда ты ее малыша, я хочу с ним поиграть! Малыша? Тут не было никакого малыша. Может тебе показалось, иди лучше от мальчишка! О, нет. Спасибо автору данных комиксов, озвучил и Всем пока!